Итак, ребятки, такое утро примерно, просыпаемся мы потихонечку, все друзья тоже просыпаются, и мы сейчас, ребята, завтракаем и выезжаем на автобусе, выезжаем в аэропорт. Старый аэропорт, называется Саби... Сабиха что ли. Тут у нас тут... Так-так-так, так-так, идем-идем-идем, ребятишки здесь, сейчас я вот вам покажу. Что он тут Настя наготовил? Вау, какая красота. Смотри, яйца. Это вот там, ты приготовил, там. да? Там, наверное, Нет, это я. Где? О, вот здесь уже готово. Нифига себе. Смотрите, поняли, да? Будем есть сейчас такие бутерброды и там чуть картошки осталось. Вчера курицу брали. Ну, в общем, надо все подъедать, все убирать и стартовать, что мы сейчас и будем делать. Погода шикарная, второй день. Вчера тоже солнце было. В общем, в прекрасном расположении духа выдвигаемся в следующий город. Ребятки, вылетаем. мы. Куда мы едем, Настя? Наталю, правильно. Сегодня жарко в Турции, капец, жарко. В городе, в Стамбуле. Солнце печет, да. Тебе вообще жарко, наверное. В пальто, да? Да. Но ничего страшного. Раздеться всегда можно. А вот одеться быстро не получится. В общем, мы поехали на эскалатор. А О чем закрыт? Лифт. А, лифт. Вот смотрите, мы тут раз проезжаем то место, ребята, где мы приплывали. Проплывали на пароме. Вот видите, они здесь все эти паромы ходят. Все, лишь нужно сделать одну пересадку. Сейчас мы с автобуса следим. Буквально две минуты на следующий. Метробус называется вроде. И на этом метробусе доедем уже до аэропорта, до нового, до старого аэропорта Сабихла, кажется он называется. Так что, ребята, на трех транспортах мы покатались вдоль этого моста. Я на нем на автомобиле ездил, вам показывал ночью, какая здесь красота. Сейчас на автобусе и, соответственно, на пароме. Короче, ребятки, мы приехали на метробусе. Минут, наверное, от нашего дома минут, наверное, 40 ехали, доехали. И сейчас у нас пересадка на какой-то из автобусов. Номер автобуса непонятно. У местных там турков спрашивали. Они на калькуляторе нам пишут. 1, 3, 0, 5, 6 и ВГ. Непонятно. Но мы нашли у парня, который, который едет тоже в аэропорт. но у него спросили, он катится в аэропорт. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Все поздоровались. О, вот это наш уже. Вон, вон. И, и 11. Вот мы на нем сейчас доберемся за парнем. За парнем. Мы держимся вот этого турецкого парня. Он тоже в аэропорт, так что мы доберемся. Вот этот уже наш. Вот написано где-то наверху. Не написано. Не, а написано, что она на Сабину едет. Сабиха. Ну ладно, разберемся. Погнали. Короче, ребятки, мы сейчас хотели зайти в вот этот самолет на колесах, но не получилось, потому что там сайт-терминал. Мы начали в нем опять пикать карточки, вроде бы мы ложили туда деньги. Не знаю, как они тратятся, в каком количестве и сколько билет стоит, вообще ничего не понятно. У него спрашиваем, а сколько стоит и сколько положить надо. А, да, да, да, да. карта, карта, и все, и все. Мы не оплатили, но у кого-то не было денег из нас, а у нас вот большая компания. А завтра еще пролетает один, а послезавтра еще один пролетает. Ну, ничего страшного. мы В принципе, это приключение, она, тема интереса наше путешествие именно на общественном транспорте. Если мы не хотим проблем, мы не хотим заботу, то мы можем вызвать такси. Но мы-то не выбрали это путь правильно, поэтому кайфуем, получаем удовольствие. И я, правду его получаю. Мне, правда, это интересно, не знаю, как ребятам. Идем сейчас искать обменный пункт. Надо поменять деньги, потому что мы не можем положить на эту карточку, там, скажем, 500 рублей, 1000 рублей. Можем, но этого будет... Это будет э, неправильно, потому что мы последнюю поездку совершаем, и все. Нам вообще сразу не нужен. Вот карту так прикладываешь, он тебе показывает, сколько на ней средств, и потом ты туда докладываешь. Вот, сейчас ребятки так же делают. Мы думаем, что десятки должно платить, а этот аппарат просто быстро экстренно экспресс Чик, проверил бабки, 11 рублей, все, отлично, мы сейчас сделали, чтобы у каждого не было не меньше 10, правильно? Не рублей, не рублей, а местных рублей, и все, у тебя сколько? 11, у них тоже 11, у всех больше десятки, а у тебя сколько? 11, все, пойдем, мы вот в этом аэропорту старом, называется он Сабиха, я спаспал в автобусе, пока мы сюда ехали, ехали, наверное, на общие. Количество времени, какое мы в пути были, около двух часов, наверное, да, мы добирались. Сейчас три часа, мы выезжали во сколько? В 2.30, мы вышли из дома. Ну, пока мы там туда-сюда, деньги изменять кафе, пока мы поняли, ну, да, часа, наверное, полтора-два, мы точно добирались. Идем сейчас на, ну, в аэропорт, потому что надо покушать, голодные уже. Хотя с утра нас Настя покормила, я вам показывал, рассказал спасибо большое, Настя, спасибо. Спасибо, Настя, за завтрак, да? Да, вот это молодец, это вот правильно. Вот это правильно, я тоже так считаю. Короче, идем... Дальше путешествовать. Ну такой вот обед у нас будет. И у всех примерно то же самое. Заказали. Чуть летим дальше. Я как я, в общем поспал. Полтора часочка. Нормально. В общем, билеты нам какие-то рядом дали, какие-то не рядом. Но мы, чтобы с ребятками сидеть рядом, мы взяли билетом, поменялись. Так что сейчас у нас спецоперация будет. Вон, Илюха. Вон, Настя. Ж Жень, здорово. здорово. Здорово. Идем вперед. Здорово, отец. За твое здоровье. Твое здоровье. Сынок, как дела, сынок? Не боись, Омлетки взял от а тошноты. Я тебе давление взял, взял. А ты... Отлично, все, мы, видим, друг по другу забыли. Да, да. Мы Отлично. сделали так, чтобы у нас были рядом места. Как мы сделали? Поменялись моей женой. Женой поменялись. Жене говорит, а жена, говорит, иди. Иди, говорит, нам надо Прав... с нами поговорить, от, посовещаться. А то говорит, ну... лишние уши, говорит, уже на протяжении. Ну, ей повезло на первом классе. Да, на первом классе, так что нормально. У меня она, так, в ну... повезло, она в другом самолете. Ей повезло, на другом самолете. Она <laughs> в другом направлении. Илюхан там снимает. Красота. И на не увидела это видео. Да, сейчас мы залетим я камеру камердам дам, он будет оператором, а я вот в середке сижу, а что делать? В Анталью. Мы прибыли в Анталию, правильно говорю? Прибыли. Да, все верно, прибыли. Ищем, как нам добраться, такси использовать принципиально не хотим. И а сейчас будем искать. Погода что, как? Как в Сочи, да, такая свежесть? Да. Скажите, есть такое дело? Да. да такая свежесть, Наше нашем море рядом. Свежесть, не холодно совсем, время 9 часов вечера. А мы, вот видите, как одеты. Куртки у нас убраны. Короче, вот так это все выглядит со стороны. Аэропорт в кустах где-то, непонятно ничего. Идем дальше. Идем дальше, берем сумки, стартуем дальше. Очень тепло, кайфово. Так что завтра вам еще обзорчик Анталии сделаем. Может быть, и Стамбул. не надо. Ну, хотя нет, конечно, за местным колоритом в Стамбул нужно. Может быть, ненадолго, как мы, собственно, и организовали наши путешествия. Но точно стоит съездить. Здорово. Здорово, Куда-то идем, не знаю, куда у нас есть наш билетик. Пустят нас, не пустят, поэтому билету нет. Значит, сейчас возьмем новый. Мы в Анталии. Ребятки, мы сейчас вышли из аэропорта а, и встретили женщину, женщину, которая нам начала рассказывать, да-да, я вообще могу, я все знаю, Потом оказалось, это был мужчина, и это называется транс, да? Судя по всему, транс Транс или что-то, короче, ну, неважно. На самом деле, такой чувак, который начал там, он говорит, знает местный тунецкий язык с хозяином, того дома, куда мы едем, созвонился, все, поговорил, все, сейчас, сейчас. Сначала наш нам подвел, ну, как обычные такие, разводила работяги, подвел к таксисты по-своему там, та-да-да-да-да, -да -да -да, те говорят 100 лир, типа 1000 рублей. но мы хотим все-таки и на общественном транспорте попутешествовать, ну, и экономить, конечно, все хотят, но ничего плохого абсолютно нет. И мы говорим, ну, нет, это нас не устраивает. причем Uber почему-то здесь, в Анталии, не работает. Работает местное такси. Местное такси около 30, уже хорошо, да, уже по 300. 300 рублей одно такси, нам надо два, соответственно. Там по 50, а здесь по 30, уже лучше, да? Смотрим дальше говорим, давай мы на автобусе займем, ну давай. Он позвонил хозяину, уточнил и реально нас э, посадил в автобус, сказал водителю, чтобы он нас высадил, где нужно, нам сказал, где мы выходим. Такая тема, ребята. И вот этот парень, мы Женя ему говорит, а тебе, что надо, у тебя какая выгода, какого фига ты нам помогаешь, время свое тратишь? А, и мы вам, собственно, показали видео, вы видели, да? А этот парень говорит, что, ну, ребят, мне ничего не надо, просто если что, покормите меня, я могу с вами везде поехать, я могу с вами заселиться, даже поселиться, но мы его, конечно, не взяли. Но, в принципе, мы так сейчас порассуждали, да, он немножко такой навязчивый паренек, номер телефона наш сразу взял, но какие у него цели? Может, реально, ну, этого, этого стоит опасаться, что-то украсть, что-то забрать, где-то обмануть, но, по сути дела, мы сейчас реально сэкономили, мы бы вызвали такси, либо этих бомбил, но бомбил вряд ли мы взяли, все-таки мы не настолько уж совсем глупые, чтобы не разобраться в приложении, да? Но мы бы, как минимум, точно через положение бы вызвали такси, да, за 300-350 заплатили, а еще бы они нас попытались нагреть, как в прошлый раз, когда Летит приехал с Кати. они говорили, еще за дорогу сверху оплатите, конечно, никто им не платил, но типа сверху приложение, еще дайте бабки, ну, короче, по крайней мере, с ним можно осторожно дружить, но... И, и экономить, это правда, он знает кафе какие-то, он ну все, как обычно, если он здесь тусит, он везде зарабатывает, как и у нас на морях, также да, я тебя на катя провожу, тебе дадут откат, тебе там 100 рублей, ну и мы не против ему заплатить там, я не знаю, 10, 20, 30 бат, в, этих не бат а лир в день, да, если он реально нам будет помогать, экономить, экскурсоводом нашим быть, кем он и хочет являться и быть, завтра будем звонить, если у нас возник вопрос. Или мы с нормальным братишки таким познакомились из Узбекистана, Подсказал нам станцию, еще и позвонил сейчас, говорит, что, говорит, вы... Вот, все, погнал, автобус наш одних вез вообще практически. Подсказал нам станцию, говорит, все, следующий ваш, выходи, сейчас еще и позвонил, говорит, дай водителя, я с ним поговорю, все нормально. И вот буквально, вот, блин, тепло, погода, вообще шик, да? да. Просто бомба, погода. Офигеть, вон ребятишки там сзади идут, догоняют. А я иду, всех веду, вот здесь у нас сейчас наш поворот, я уже списался с хозяином, он нас там ждет, какая-то большая вилла в самом центре, потому что я до этого смотрел на экране. тоже классная, с бассейном, здесь вроде тоже бассейн есть, но не знаю насчет того, можно ли купаться или нет, до море буквально 3 минуты пешком, вот сейчас мы заселяемся быстро, голодные, конечно, сейчас, наверное, заселимся быстренько и до набережной пойдем. Здесь, конечно, локдаун, ночью никому нельзя ходить, как я вам уже рассказывал, да, местные не могут ходить гулять, и кафе не должны работать, но под подпульные, они все равно работают, видимо, платят или как-то еще, но мы хотим есть, и нам нужно покушать, чтобы хорошо себя чувствовать, правильно? И вот они, смотрите, коттеджи начинаются, и какой-то из них, буквально, ой-ой-ой, буквально следующий, буквально второй, это уже наш, понятно? С левой стороны, он тот коттедж, Спасибо. Специально, короче, басик спустили из-за Женька, потому что Женек очень просил бассейн, а я писал в личку, говорю, можно ли у вас купаться. <сurр> о, здесь нам столы поставят, стулья. все. <заселять>. Да, да. Заходим, заходим. Приветики. Приветики, посолите. Вот здесь вот у нас джакузи есть. Так, вот мы дошли от нашего дома буквально, тут три минутки. До набережной Вот здесь какое-то вот течение сильное Водопад где-то там ребята говорили Видно было из самолета И выходим на главную площадь Лодочка стоит на набережной Вы знаете, никакого абсолютно движения Никаких людей, рестораны, бары Ничего не работают, хотя время еще детское А, уже не детское, 11 часов Но тем не менее, в 11 часов в каком-нибудь Геленджике Пройдитесь, я уверен, что там движуха будет сильная Даже сейчас, да? Но здесь что-то вообще как-то непонятно в Стамбуле, по-моему, было повеселее. Ну, блин, красота, конечно, здесь. Завтра еще посмотрим с утра. Сейчас вам вряд ли что-то видно на камеру. Вот такая вот история. А, да, и вот водопад пошел вниз. Офигеть, вот это да. Так, не знаю, насколько хорошо вам видно, но здесь вот установлены такие прожектора, которые все это дело подсвечивают. Вообще кайф, да? Смотри, туда кто-то еще подходит фоткаться, но это страшно даже здесь стоять, правда? Смотри, там красивые лампочки установили, все моргает, все мигает, фигачит свет, ну просто кайф, правда? Смотрите, скала такая, невероятно, блин, дух захватывает. Здесь вообще ничего не видно, так же, как и вам, наверное, здесь море, море, море. Вообще, ребятки, с Валентином увиделись, не видели два с половиной года, так же, как и с моими остальными друзьями. Мы с тобой как вообще познакомились? В Сочи как-то раз, да? Года три-четыре. Да, в Краснодаре. А, ты на суд? Да, точно, точно, ты изначально приехал на суд, там мы с тобой познакомились, а потом мы пошли уже, уже в Сочи встречались, там, там, там, везде встречались, знакомились, общались, с, познакомились с, моими, с моим другом Евгением, вы продолжили с ним общаться уже в России, когда я уехал, ну и вот так мы все это время, все эти годы, в принципе, общались, все было хорошо, сейчас, когда я тебе написал, Валентин один из первых людей, который не задумывается. Да, не задумывается, говорит, куда, ты скажи, ты просто дай знать, где ты находишься, <с говорит. Все, взял билет и прилетел туда, куда, собственно, была назначена, где была наша встреча назначена. И мы вот с Валентином общаемся, кто, что делал все эти два с половиной года. Валентин, за два с половиной года, ну, что расскажи, как это вообще, Чем Бизнес занялся чип Да. пошиваем автомобили, делаем выхлопы. В Сочи, в Сочи. В Сочи, В, Адлере. в Сочи, Вадлере. Прошиваете, делаете чип тюнинг, увеличиваете мощность. Ну, в общем-то, занимаетесь тем, чем. Чем мы периодически видим вот эти вот московские всякие крутые блогеры занимаются, тачки убыстряют, да, прибавляют ну, мощность. Да, да. Вот там катализаторы, если, если вдруг необходимо удалять, вы это делаете, Конечно, да? да. И эту ошибку, соответственно, из памяти. Да, да. Но это, это ребят, я так объясняю примитивно, потому что для меня это правда очень сложно. Но я знаю, что люди в этом заинтересованы, людям это необходимо, тем, кто имеет дорогие, может быть, даже не, не обязательно а бы дорогие машины, да. Да, и, и у Валентины есть инстаграм, я периодически смотрю, наблюдаю, много разных машин. Сейчас даже ты говорил, что у тебя есть какая-то очередь даже, да? Ну, она всегда есть. Всегда есть очередь, да? Всегда машин да. достаточно, в принципе, но на... поэтому, ребятки, я обязательно отмечаю, добавляю в описание. Сейчас на своих экранах вы видите, кому необходимо. Да я думаю, что на самом деле тебе не только из Сочи, наверное, приезжают люди. Да, со многих Из городов, всего Краснодарского конечно. края, да, правда? Даже соседние. Соседние Да? Город... Ну, из Абхазии, из Абхазии. Да, из Абхазии, из городов, из разных. Если будет нужно, ну, давай, знаешь, как где Мы, потому что мы так очень, очень неполно все это дело озвучили. Мы оставим твою ссылку, а у людей возник вопрос, они тебе могут написать, правильно, или позвонить. Короче, мы ищем еду и потерялись. Прости, все, ребята, а? Валентину подписываемся, и я уже даже своего друга одного к нему отправляю, а мы с вами проверим. Буквально через недельку, я думаю, да? Ну да. Побольше. А, Побольше. А, да, да. Ну, где-то... А, неизвестно, сколько мы здесь еще будем. Да, да. Поэтому в течение недели после того, как Валентин вернется Сочи. Так, идем куда-то. Ребята нашли где-то покушать. Я не понимаю, кушать хочу. Есть покушать. Джусь, а, а? да. Апплджусь. А нам это что? А, окей, окей. Все, я понял. Будем. Смотри собака умная. Умная, смотри, собака умная, смотри, собака Постой, постой. Короче, тип какой-то. Мы позвонили, работать для ресторана у вас. И он начал, начал мне ругаться что-то по-своему на каком-то языке. Смотри, собака, смотри, смотри, смотри. Смотри, красный свет. Не, не понимает. Мы ее при, при, преувеличили ее способности, она нас ждала. Короче, ребята, мы сейчас идем, хотели позавтракать, у нас нифига не получилось позавтракать, потому что мы заказали. Странная история, пока мы что-то не понимаем, с чем это связано, но в Стамбуле были всегда в кафе люди, которые понимали либо очень плохо английский, либо очень плохо русский, но они понимали нас, и мы какие-то заказы делали, оплачивали, ну, веселились, развлекались. Сейчас мы подходим, никто вообще никакой язык не знает, только, только турецкий, мы вроде бы через переводчик пытаемся перевести, говорим, хотим чай и завтрак, Сейчас вроде бы заказали там, типа, это пицца какая-то местная, там, не знаю, как она называется, заказали ее. Где-то мы, наверное, 40-50 минут ждали, ждали, ждали, ждали. Потом мы говорим, ну что, когда будет готово? А он говорит, окей, окей. Мы говорим, а что, когда готово? Время, тайм, когда кушать хотим. Да-да, окей. Ждали, ждали, ждали. В итоге нам, оказывается, никто ничего не готовил. Оказывается, он не понял, что нам нужно две вот эти большие пиццы на большую компанию. Попили чай, голодный, идем дальше, и вы позвонили. Знаете, кому? Вчерашнему нашему дружище, которому мы познакомились в аэропорту, который мальчик, не мальчик, девочка, не девочка. Сегодня мы с вами сидим, мы познакомим вас с ним, с ней, как оказалось, с нею. Мы у нее спросили, у нее, как тебя называть, мальчик или девочка? Он сказал, я натуральная девочка. Ну ладно, познакомимся с этой натуральной девочкой у вас. Мы ее специально домой к нам не повели, чтобы не пришла вечером к нам в гости. Ребята пошли искать с ней кафе, а мы пока идем сейчас сюда. Потому что нам нужно устранить некоторые недостатки, неполадки. У нас там плохое давление воды холодно в номерах в некоторых то есть они видимо ее не сдавали 2-3 месяца наверное и там везде холодно ну вроде бы за ночь чуть прогрелась давление воды никакое, горячая вода еле идет душ не принять толку ну, ночью претензий много сейчас будем предъявлять нет значит будем ну менять потому что ну конечно очевидно нас такой дом не устраивает какой бы он там красивый и большой не был заказали такую еду такую еду такую еду женек радостный вот наш, наша подруга нура Привет. Привет всем россиянам, помогает нам сегодня. Привет, ребята. Привет, привет. Всем привет. Всем, всем здорово. Ага. Всем приятного аппетита. Кушаем, радуемся и нам даже тут что-то меняют. Ага. Thank you. Красота. Мы позавтракали. слушайте ну я что хочу сказать, мне кажется, это выгодно иметь такого поводыря такого друга. Который нам будет все подсказывать, рассказывать дешевые места Говорит, какие цены Вот мы сейчас даже платили, ребят, и он Или она, блин, забиваемся постоянно Мы его и он, и она называем Она начала считать за нас все чеки Все проверяет, говорит, ребята, карта не платите Платите только кэш. могут вас обмануть Она разговаривает на турецком с ними С ними типа, э, ребятки, вы давайте там считайте лучше Все пересчитывали, все подсчитывали Все четко, каждую копеечку Да, вот так, вот так е и Мы ей тоже говорим, давай мы тебе платим счет а она вообще договорилась ей бесплатно, типа, да, все нормально. она говорит, что у меня программа все разработана для вас. Мы сейчас едем в центр города, туда-туда. Че, типа, вам надо? А, на ту сторону доверил. Че, типа, вам надо? Все-все-все, все, что хотите, там, какие магазины, может, нужны там, купить какие-то я не знаю, сувениры, я там все магазины знаю, все без проблем, все, follow me, короче, следуйте за мной, да, вот мы следуем за ней и сейчас она нас ведет в центр города, как мы понимаем, говорит, искупаться, сегодня тоже можно сходим на море, ребят хотят, я не буду в холодном море а, ну, короче, посмотрим, что из -за этого получится, мы и на стреме, конечно, потому что бесплатно сыр только в мышеловке, но на самом деле она-то сказала, мне бесплатно, мне ничего не надо, типа, покормите меня, но мы, конечно, на этом не ограничимся, конечно, мы вечером После всего этого мероприятия ее отблагодарим очень щедро. Так что в этом даже сомнений нет. И не подумайте, что мы можем так поступить. Человека использовать да, занять его время и его не отблагодарить. Конечно, мы щедро его, ее отблагодарим, потому что. Ну Потому что пока нам все нравится. На своем языке, со всеми по бам бам-бам-бам, везде разговаривать, все четко. Сейчас туда-туда там подешевле, здесь не ходите, тут не покупайте. Ну, короче. Ну что, как тебе Жень? Отлично, вот нашли помощника, вообще супер. Да? Попроще, да? Позавтракали, да? так? как недорого, самое главное. Да, вот мне какой-то серхат Турции звонит. Это Анталии, тоже у нас там... А Сантали, с Самбула, тоже у нас там братишка был. Алло? Привет, Тажила, доброе утро. Да, доброе утро, хорошо дела, сам как? А что а вы не приехали, да? Блин, а видишь, мы, мы, мы же освобождаемся эм, немножко позже с центра, приезжаем с гулянок и, и вы уже закрываетесь, поэтому мы не смогли попасть себе но мы сейчас уехали в Анталию, я думаю, что как вернемся снова мы с тобой сезоним Я тоже но что не приехали Ну да, да, чуть-чуть это, ребятки просто задержались в центре и так вышло, что мы позже вернулись если что, там это Все, я понял, да, но ну, в любом случае номер есть, как только мы вернемся, я наберу, наберу. Все, без проблем договорились. Спасибо, на связи, на связи. Ага. Короче, какой-то мужик, мы с ним познакомимся в каком-то кафе просто, русскоговорящий, сам вроде турок. А, давайте, давайте, я вам помогу. Ну, понятно, что у них там у всех задние мысли, но мы тоже не, не дураки, мы же у нас голова есть на плечах, правда он говорит, ребята, любые вопросы, все ко мне, давайте, я охранник в каком-то клубе, приходите в наш клуб там много туристов русских, все, там кайф, потанцуйте, ай-ай-ай мы говорим, ну давай, нормальный тем, а что нет, с ребятами советуемся, давай сходим тебе в клуб ты охранником работаешь, приглашаешь нас, да-да, пойдем, все как, и все, что хочешь, еда, коктейли, а, бары давай, до скольки вы работаете? он говорит, до восьми, до семи мы говорим, в смысле, до семи, утра? нет, вечера, не понял, клуб до семи вечера? ну да так мы, блин, из центра приезжаем, ну, когда мы жили в Стамбуле, только 8 в 8-9 вечера мы приезжаем только домой. И, соответственно, в этот клуб мы можем пойти там к 11-12, к можем выйти до 7 вечера, ну, бред какой-то. И вот он мне каждый день, блин, названивает, я его хотел сегодня заблокировать, но он думал, ну, ладно, может быть, человек в последний раз дам шанс, объясню ему, что мы сейчас не в, Ала... в Стамбуле, мы уже уехали, и нам это время не подходит, чувак. Ну, так они, короче, побираются, блин, клиентов собирают, ну... Ладно, так история просто из жизни. А сзади наш Нур, Нур, Нурда, Нурка какой-то, я, я говорю, ну Нур пойдет, если мы тебя будем называть Нуру, это не оскорбительно, это нормально. Сказала норм, так что Нур. Короче, наш поводырь привел наш какой-то магазин, говорит, здесь можно пополнить карту. А мы даже не знали, что оказывается можно пополнять карту еще и в магазинах отдельно. Мы думали, что это еще можно еще делать... А? Еще и издачу даю. То есть там фиксированную сумму ты вставляешь, а здесь можно оплатить, допустим, дать полтинник и сказать, на 25 мне пополнить, они чисто пополнят карту. Круто. Так, Мур, куда мы сейчас едем? В старый город. Старый, старый город. В... Что там у нас запланировано? А, там будем посмотреть, как <социт> в... за... <социт> за... А, в... хей -хей. будем кататься на Яну. Отлично. Короче говоря, самое главное, что нам да. отсюда выехать. А у нас вообще район, как считается Хороший, нет? Да, считается, хороший. Едем, ребята, в автозаке с митинга на митинге задержали нас всех на местном митинге в турции были на митинге против пенсионной реформы путинской путинской российской да в россии будет свободной, кричали будет свободной в итоге нет обязательно будет и вот в автозаке везут куда-то Нур, куда нас везут куда нас везут в центр? Да. В центр везут. Все. В местное ОВД в, местное ОВД в центре находится. Едем. Россия будет свободно? Да. Будет да. будет. Еще на какой-то остановке, не знаю. Наш гид где-то впереди идет, ведет нас. Какие-то он трусы подвел к трусам каким-то. Кто трусы спрашивал? Кому трусы привезти? Кому трусы нужны? Все хотели? Да, всем надо по трусам вначале взять. Вот. За четыре. Вот. Идем дальше. Он сказал, что на какой-то яхте будем купаться. Яхта парус. В этом мире только мы одни, Ялта, Август, и мы с тобой влюблены. Код, хес-код, ребята, обязательно, хес-код, видите? Штрих-код, пик показываем, там они его пикают, и все. Он там пикает, значит, ты здоров, получается. Вот, пик. Пик, thank you. Все, пикнули, теперь мы сейчас температуру мерим. Если температура в норме, то пускают. Главное, чтобы у отца температура... Отец, ты где? А он давление измерять не будет. Да. Главное, что у нашего отца все нормально. 36,3. Это хорошо. Короче, ребятки, сейчас находимся в торговом центре. Наш братишка или сестричка, наша молодец, она такая всем нам помогает. Ребятам сейчас сим-карту покупает. Она быстро на своем языке объяснила, что нам нужно. это. А -а -а -а -а -а. Сим-карта такая, такой интернет, быстро, быстро, быстро. Дешевый оператор. Она знает все операторы, говорит, так, это дешевле, это дороже. То есть мы реально, нам выгоднее будет ей заплатить, сколько бы там ни было. 100 лир, я не знаю, даже в день. 200 лир. И нам будет выгоднее с ней сотрудничать, нежели... Ну, если она не украдет, не обманет нас еще на большую сумму, но априори мы всем доверяем, да? Мы порядочные люди? Если это так, то нам будет дешевле ей 100-200 лир в конце каждого дня давать, и она нас будет везде водить, везде показывать, переводить, нам быстро все это делать, мы будем экономить время, и это будет намного нам выгоднее. Сейчас вот у меня заканчивался, заканчивался пакет интернета, 20 гигабайт, что ли, у меня было 25, он закончился. Заканчивается, говорю, пойдем проверим. Она говорит, да, у тебя закончился 600 рублей, стоит 20 гигабайт. Я говорю, давай. Она мне быстро активировала приложение, установила там, с той бабой поговорила, которая продавился. Он ребяткам сейчас покупает сим-карты, ну покупает. Ребята покупает, она просто переводит, быстро все объясняет. Ну короче, красота.